Дорогие друзья и зрители моего канала Космокот Одесса Люди стали замечать, по ясном звездном небе Сыпется на крыши домов неизвестно что И ничего не пробито Также я поинтересовался у знакомых, они мне говорили то же самое Да, что-то падает, что-то сыпется А некоторые люди, у которых крыши домов не из шифера а железные, значит, эти люди, они говорят, что очень громко. Я еще поинтересовался, а у вас не было такого, вы не слышали? слышали, ночью даже просыпались. С неба что-то сыпется. Ну, и с одним человеком мы пообщались. Ну, знаешь, вот я видел там что мол экран сыпется экран звездного неба. Я сразу подхватил эту тему и говорю да слушай вдруг может быть и такой экран звездного неба сыпется. Поэтому во многих писаниях что все узнают правду, все увидят ее прямо своими глазами эту правду. И речь идет о том, может быть звездное небо сыпется. Во многих фильмах очень много информации о том, что есть изменения на небе. Лично я фотографировал в небе, и это больше похоже на людей в скафандрах. Есть еще фотографии земли плоской, я вам тоже это покажу в следующем видео. Все пришло к тому, что экран все-таки сыпется. Раньше было три луны. Кто знает, эти луны, они исчезли. Есть люди, которые говорят, что так или иначе, то ли Луну сбили, то ли еще что-то. Каким-то образом, когда Луна упала на Землю, а по святым писаниям там небосвод, свод. То есть мы живем в разделенной воде, как в бульке. Прочтите сами, удивитесь, просто я так описываю. Такое среди океанов по созданию мира. Отделили вверх-вниз и получилось воздушное пространство. Когда эта луна одна упала или ее сбили, она пробила этот небосвод и эти воды смыли, это был поток, всемирный потоп, потоп которым смыло все. Но это всего лишь кем-то написано, кем-то сказано и мной своими глазами не виден. поэтому можно только сфантазировать. Ну, научатся сфантазировать, никто не запрещал, давайте фантазировать дальше. Все починили. Те, кто смотрит за человеком, управляющие по голове. Потом просто звездное небо переформатировали, починили. Мир был стерт и запомнить или запечатлеть это как-то не было единственное кто из грамотных кто-то когда-то написал что было три луны и вот так вот происходило в мире вот оттуда и был поток. кто не знал вот вам я вам рассказал историю а в следующем видео я вам покажу еще кое-что это не относится ни к каким действиям которые происходят на сегодняшний день это все Фантазии. Кто со мной остается на канале, ставим класс, для того, чтобы это видео посмотрели другие люди. С уважением, всем добра, на связи. Тема продолжается.